Цунами и землетрясение в Тахоку, Япония, 18 жертв. Землетрясение силой 9 баллов случилось 11 марта 2011 года. Волны цунами достигали высоты 23,6 метров. Кроме уже указанного числа погибших, 2778 человек были ранены и 17 339 человек пропали без вести. Землетрясение в Гуджарате, Индия, 19 727 жертв. Землетрясение имело амплитуду 7,7 баллов по шкале Рихтера. 19 727 человек погибли, и еще 167 тысяч получили ранения. Материальный ущерб составил около 5,5 миллиардов долларов. Жара в Европе в 2003 году. 40 тысяч жертв. Жара достигала 48 градусов Цельсия. Во многих европейских странах полыхали лесные пожары, которые перекидывались на человеческие селения. Много людей погибло от проблем со здоровьем прямо на улицах. Землетрясение в БАМе, Иран. 43 тысячи жертв. Случилось 26 декабря 2003 года и имело силу 6,6 балла. Разрушения достигли катастрофических масштабов из-за использования сердцового кирпича в строительстве, что не соответствует правилам безопасности. Жара в северном полушарии в 2010 году. 56 тысяч жертв. Экстремальные погодные условия привели к лесным пожарам и засухе в Китае, Москва и Московская область также страдали от этого бедствия. Десятки тысяч людей погибли от огня в пожарах и скончались от тепловых ударов. Землетрясение провинции Сычуань, Китай – 67 197 жертв. Сила толчков достигала 8 баллов. Почти 5 миллионов человек остались без крыши над головой. Правительство страны выделило 146,5 миллиарда долларов для борьбы с последствиями. Землетрясение провинции Пешмир, Пакистан – 86 тысяч жертв. Произошло 8 октября 2005 года. Толчки имели амплитуду 7,8 балла. Десятки городов и деревень были стерты с лица земли. Для ликвидации последствий было выделено 6,2 миллиарда долларов. Циклон Наргиз, Мьямна. 146 тысяч жертв. Пронесся над Мьянмой 2 мая 2008 года. По официальной версии, количество погибших – 46 тысяч, но бирманское правительство занизило цифры, опасаясь политических последствий. Материальный ущерб составил около 6 миллиардов долларов. Цунами в Индийском океане – 230 тысяч жертв. Этот катаклизм случился в декабре 2004 года и нанес наибольший удар по Индонезии, Индии, Таиланду и Шри-Ланке. Волны были высотой до 30 метров, а сила толчков имела амплитуду до 9,3 баллов. Всего пострадало 14 стран. Это третье по величине землетрясение, которое было когда-либо зарегистрировано. Землетрясение на Гаити. 313 тысяч жертв. Началось 12 января 2010 года и имело силу 7 баллов. Толчки ощущались до 24 января. Погибло 313 тысяч человек. 300 тысяч были ранены, миллион человек потеряли свой дом. Гаити и так является самой бедной страной в западном полушарии, поэтому ликвидировать последствия придется еще не один десяток лет. Какие животные, удирая от хищника, пытаются подсунуть ему своих сородичей?